уже расстояние где-то. Mm. А. Так. Да. И, И тут в бок идем. Да. Тоже в бок. Раз, два, три. Я не знаю, что это. Шина. Стоять. Так, сломал. Раз, два. И с этого бока, пожалуй, <смех> такого хватит. Здесь. Очень похоже на кое-что. Мне как-то... Как да что-то поменяет. Шукам здесь. Вот тут большой проход будет. Это будет проход в гостиную.